Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем шить футболку. Вот такая у меня кулир, кулирочка из трикотажа. Тонкая совсем, да? Такой цвет мне понравилось. Футболку будем шить без распашивальной машинки. Здесь вот я приготовил, то есть на обычной машинке. Здесь я приготовила такая вот иголочка двойная. Вот. И нитки в тон. Футболка будет... Необычная. Потом запихну. Так, футболка будет необычная. Вот такая вот. Ну, здесь не футболка, здесь вот какой-то другой материал. Но вот сама выкройка выглядит вот так. вот Мне понравилось. Я хочу, чтобы она была широкая. Я не хочу приталиную футболку, чтобы были вот такие вот рукавчики, то есть спущенные плечи. да Вот. И это у нас получается 20-20 бурда это так, это специальный выпуск, наверное. Ну, вот так вот выглядит журнальчик. Да, Бурда Стайл, это специальный выпуск. Вот, 20-20 месяц не указан. Вот такая вот футболочка. Сейчас я покажу, как можно сшить такую футболку. В принципе, очень легко там все кроится. Как можно сшить такую футболку на обычной машинке. Ребятки, я раскроила. Смотрите, я немножко решила 5 сантиметров снизу добавить себе длины, поэтому еще здесь я отмерила 5 сантиметров и здесь. Вот это у меня перед получается, это у меня зад. А, я здесь на припуск взяла почти 2 сантиметра, ну прям хорошие полтора с чем-то, да? И здесь то же самое. Сделала такое же возле горловины. Тут у меня тоже чуть больше полутора сантиметров. И вот это вот рукавчик внизу рукава. да, То есть он у меня будет вот так вот сшиваться. Да? Вот так вот. И сюда прикладываться. Вот. Что я хотела сказать. Я немножко трансформировала рукав. Потому что он был вот так в две части. То есть дополнительно еще точно такая же внизу была. И посередине был сгиб. То есть это надо было сложить да, и пристрочить. То есть получался какой-то двойной давай, рукав давай, давай. в два слоя. Для футболки мне не надо так. Я просто обрезала. И вот этот край обработы у меня будет, как положено у футболки, в один слой. Вот, короче, я вот тут вот часть этого отрезала. Вот, все, в принципе, ничего тут сложного нету. Не сказала вам, да, что деталь у меня вдвое сложена, да? то есть вот я разворачиваю, у меня получается это спинка, да, и точно так же вот у меня вдвое была сложена э, этот перед, вот вот здесь был сгиб, да, вот и рукава у меня две детали, две, а то я не сказала Деталь перед а вот она, она такая гром, громадная, что не влазит у меня в телевизор. Вот этот плечевой срез у нас идет, да, один, вот так. Лицевой стороной, к лицевой стороне, вот так вот их прикладываем, спинку и перед. Скалываем. Истачиваем на машинке обычным швом, можем эластичным, лучше наверное, даже эластичным, так как у нас все тянется, эластичным стежком, он такой как мелкий, мелкий зигзаг, если нет, то можно обычным. Вот так вот скалываем и стачиваем на машинке вот так вот, сколько сколько там а, пол сантиметра от края стачиваем один шов. Ой, один плечевой срез. Так, готово я уже разутюжила на сторону спинки. Обработала. Просто на своей же машинке, не на верлоке. У меня есть оверлочный такой шов. Если у кого-то нет, можно это сделать зигзагом. Вот, теперь мне надо срезать с горловины. Сколько? Сантиметр, да. Сантиметр отрезать с горловины. Сейчас я отрежу. Надо было сразу это сделать, нахера я здесь полтора сантиметра оставила, на трикотаже очень тяжело это делать. Так, и вот берем с одного конца, да, а, вот такая вот бечка у нас еще должна была быть подготовлена, которая у меня 69 сантиметров и 4 сантиметра в ширину. Вот я ее вот так вот косая, она по косой была кроена, я ее вот так вот уже проутюжила. И теперь вот она это лицевая сторона до да, к лицевой стороне я вот так вот прикладываю сейчас закалю иголочками все это дело вот так вот да, и пристрочу на один сантиметр ну не на один на ширину лапки вот так вот пристрочу вот здесь вот до да, ко всей горловине разутюживаем опять эту красоту которая у нас получается так на этом как его в журнале было написано что здесь нужно проложить по лицевой стороне еще строчку близко к этой строчке вот к этой строчке да вот здесь вот строчку но там не из трикотажа это кофточка, да? А у нас из трикотажа, а на футболках так не делается. Вот, я прошлась, немножко здесь обрезала и обработала. То есть сделала шов и обработала его сразу. Вот. Теперь стачиваем второй плечевой срез. Вот один у нас готов, да? Теперь стачиваем второй. Выворачиваем это все лицом к лицу. Также скрепляем. И прострачиваем вот получается вот так вот ну смотрите друзья вот это вот у меня оставаться не будет то есть я буду здесь еще такую пришивать обтачечку вот так вот да чтобы вот эту вот именно часть закрыть здесь нет здесь я так и оставлю все а вот эту часть я в самом конце потом просто возьму от этого шва и обтачечку пришью я вам потом это покажу то есть все будет здесь цивильнее. Далее я буду стачивать боковые швы. Вот я уже вывернула да, на изнанку. Здесь у меня есть меточка. Вот одна и вот вторая. То есть от сих пор соединю их от сих и до сих. И до конца. Вот стачаю с одной стороны и с другой стороны. О, спина замолела. Все, закончилась моя распошивальня. О, о, боже мой. Ребенок лег спать. Время 10 часов. Ребенок лег спать, и мне пришлось закончить шить. На самом деле так обидно, хочется вам сказать. Вот дело-то этой футболки там, ну, блин, по-нормальному, ну, часа на три вместе с раскроем. Вот. Но я совершенно не могу это сделать, потому что у меня... О, сейчас вам покажу нашего нового друга. Барсик. Подожди. У нас появился красавчик. Жутко разговор. А разговор тебе нощий Красавчик. Короче, с такими интересными глазами. Барсик его зовут... Кто знает, да, что у меня потерялся или украли, я не знаю, куда-то пропал кот, который я очень любила. И чтобы как-то свою боль приглушить, мы взяли еще одного котенка. Мой маленький, ну что ты конечно, Который совершенно не хочет у меня есть. Совершенно не хочет. Я его кормлю, а он какой-то... Не особо. Все ему даю. Что я ему не давала? Предыдущий кот у меня ел все подряд. Этот же не хочет ничего. Это шотландец тоже у нас. Вот. В мире животных, короче, у меня программа. Хм. Ну что? Еще он стоя срет. У него, наверное, что-то с кишечником. Скоро понесу его в ветеринарку чтобы сказали почему мало кушает и почему стой какает. может быть узи сделают вот так о чем это я о том что обидно что хочется взять и сразу пошить но времени у меня на это нету совершенно то есть то что-то ребенок маленький все время просит то он пописал то он покакал, то он попить то туда то сюда то это, то все короче, постоянно требует внимания, вот, то старшие дети, муж и сын тоже со своими какими-то просьбами, и никто же не, не считает, что я там чем-то занята, то есть все считают, что можно спокойно, когда я шью, подойти ко мне и что-то там спросить или что-то попросить. Вот, и я бы еще пошила, ну вот приходится прерваться, а завтра я пока поделаю все дела свои, пока приготовлю кушать, пока подумаю, туда-сюда. И, кстати, дневной, ой, световой день у нас становится уже короче, да, сейчас опять все это хреново видно будет, да, все, что снимаешь, вот, если раньше при свете белого дня. Было такое, Я смотрю свои ролики, просто они такие классные. И смотрю ролики, которые засняты зимой. Такое ощущение, что там все время была темнота. Вот, ладно, завтра буду дошивать футболку. Я ее так уже прикинула. Прикольно получается. Доброе утречко. Всем, видите, у меня солнышко светит. Так, ну что, новый день, новая жизнь. Я вчера сделала боковые швы. Сейчас вам покажу застрочила немножко погладила тут поутюжила обработала вот так что хорошо в футболках не надо вот это знаете разгладить на две стороны а просто берешь и вдвойне обрабатываешь вот оставила как они называются прорези для рукавов да. теперь сами рукавчики вот рукавчик вот так вот он у нас идет, да? Так выворачиваем лицевой стороной вовнутрь. И здесь делаем строчку. На одном и на втором. Ну вот. Рукавчик готов. Тоже вот так вот все. уже. Теперь, значит, берем его его его выворачиваем да на изнаночную сторону ты вот один уже засунула сюда саму кофточку тоже футболку на изнаночную сторону так и вот так вот ой на лицевую его на лицевую рукавчик на лицевую сторону и засовываем туда внутрь. вот так вот да? Получается, вот у нас лицевая сторона рукава, да, вот лицевая сторона рукава к лицевой стороне кухни. И вот так вот соединяем вот отсюда, с этого шва. Здесь нам надо, чтобы было очень ровненько. Вот, и по всему закрепляем, закрепляем по всему рукавчику, вот так. Тут правильно закрепила? да все правильно вот я уже закрепила сейчас закреплю второй и будем строчить Ребятки, для тех, кто, как и я, задастся вопросом вот на этом месте, что тут, черт возьми, происходит, объясняю. Мы вот этот вот боковой шов не разутюживали, да, как вот положено, то есть у футболки они все швы идут, в, ну, обрабатывают в один, да, не разутюживают вот так вот. И здесь получилась такая загвоздка, типа как вот строчить, то есть мы же не можем вот так вот строчить, да, этот, притачивать рукав. Что делала? Я просто доходила до сюда, останавливалась и все, а начинала вот отсюда, с этой точечки и шла. То есть потом я завязала здесь вот узелки, да, все это спрятала и точно так же обработала. Все получилось аккуратненько и красивенько. Сейчас я покажу вот, смотрите, это у нас подмышка идет, и вот она вот такая. Вот. Все замечательно. Так, а теперь мы приступим и к двойной игле. И будем обрабатывать края двойной иглой. Вот здесь я оставила э, вот так вот, наверное, да, чуть больше полутора сантиметров. Вот так, да. Вот, я вот так сейчас это заворачивать и буду, а здесь буду а, по, краешку, по краешку, то есть вот здесь по краешку, да, буду строчить двойной иглой. А для двойной иглы вам нужно будет две катушки ниток. В принципе, там ничего сложного, как ее установить, смотрите, гуглите в интернете, короче, как установить двойную иглу. И, я так понимаю, она практически во всех машинках устанавливается, то есть, ну, ничего сложного. Вот. вот так я буду обрабатывать, значит, рукава, и так я буду обрабатывать низ. Так, вот смотрите, у меня не было, я не купила вторую катушку, поэтому я намотала вот на шпуньку, да, эту. Вот, вставила две нитки, все делается то же самое, также вдевается внизу, сейчас я установлю. Внизу стоит вот двойная игла и продеваются эти нитки туда. Сейчас вот я проверю. Вам главное, чтобы у вас вот нижняя дырочка вот эта, да, была. ну, у меня сколько? Тут у миллиметров, наверное, 8 у меня нижняя дырочка, куда иголки входят. Вот чтобы вот это диаметр, господи, диаметр, чтобы ширина вот этих вот иголок не превышала вот той дырки, которая у вас внизу находится. Вот берем трепчушку и сейчас вот на ней это все проверим. Допустим, вот так я это буду делать. Вот так, да? И потихонечку. По, печке, по зернышку по семечку так теперь смотрим сейчас я посмотрю натяжение нитей все что у меня получается вот видите у меня получается вот такая строчка видно вам надеюсь вот такая вот строчка а с другой стороны у меня вот такой вот зигзаг вот и вот потом вот эту вот э, лишнюю, лишнюю байду я буду близко вот так вот срезать. И будет вообще идеально, как будто вот мы на распашивальной машине это все строчили. Так, я все закончила. Смотрите, как красивенько получается. Вот наш шов. Ну вот, если чтобы вы понимали, вот моя футболка, да? И на ней такой же шов но это распашивальная машина а это двойная иголочка вот здесь я обрезала коротко к этому шву, вот так вот значит у меня здесь все обработано аккуратненько да вот так вот здесь тоже я довольна всем рукавчики получились точно так же да спрятала все ниточки все и вот я вам говорила что я заделал горловину сзади да как ее положено заделать ну правда я не могу сказать что у меня получилось идеально первый раз вот я такое делаю ну потом можно кстати здесь я просто взяла именно саму вот такую ткань а можно такая есть специальная как она называется тесьма не тесьма такая мягкая вот сюда вот ее можно пришить и это будет намного проще и легче вот. и вот здесь вот так не идеально не идеально ну для первого раза сойдет глаза там бросаться не будет. ну что поделать, вот вот так. А сейчас пойду схожу на маникюр и приду и вам сниму, как эта футболочка моя выглядит. Так, друзьяшки, ну что видно меня где-то вот здесь сюда, вот, свет солнца здесь это. то вот, короче, футболка мне нравится, но можно было бы еще добавить длины. То есть, представьте, что я 5 сантиметров, да, здесь уже прибавила. А здесь надо все хорошие 10. И я бы немножко ее изменила. То есть, потом я буду делать футболочку. И я вот здесь вот, если это вот так вот, да, вот так вот, перед. Я уберу вот эти рукавчики, не буду их делать. И вот здесь вот, вот так вот немножко урежу вот таким вот образом вот у меня кстати такая футболка была я в ней очень долго ходила и ходила вот так вот на одно плечо она у меня была как раз без вот этих рукавчиков вот как я вам показала вот такая выкройка была ну что что чего ты опять орешь вот а так все, короче, очень прикольно. Что я еще хочу сказать. Это будет футболка меняться. То есть она еще не законченная. Я буду ее выбеливать. И буду писать надпись. Но это все уже в следующем видео. Все, а теперь всем пока. Зацените мой маникерчик. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Всем пока. Все.